же счастье словно талый снег? Где же парина твой серебристый смех? Прячешь ты глаза от меня и уже спешил огня Ты с другим целуешься, присед! Война, война, война, война, война, Война, война, люблю тебя, война, война. Да выпей песни, только капля слез. Ну зачем же, война, ты мне утерла нос? Если даже я тебе не гожусь, я свою забору в печаль игрой. А наша песня останется только нашей путь. Война, война, война, воина, война. Война, война, война, поина, война, война. Война, война, воина, воина, война, война, война, война. Война, война, война, война, какой вой, инфоин война.